Красота и здоровье. Как перестать употреблять сахар и быть здоровым и красивым? Здоровье и красота всегда интересуют человека. Мы все прекрасно знаем, что красота и здоровье зависят только от нас самих, Это и неоспоримый факт. Важное значение на наше здоровье имеет наше питание, что мы едим. Очень часто мы злоупотребляем сахаром и не в состоянии обуздать неодержимое стремление к конфетам и пирожным. Но помочь справиться с самим собой помогут несколько советов, проверенных научными исследованиями. Почему же мы так не можем остановиться при виде сахара? Когда мы едим сахар, мозг синтезирует химическое вещество – допамин. Он крайне важен для нас, так как определяет способность наслаждаться жизнью. Недостаток допамина вызывает плохое настроение. Путо в том, что постоянно получая допамин, мозг привыкает к нему и требует все больше и больше. Механизм примерно тот же, вследствие которого развивается зависимость. Справиться с тягой к сладкому настолько трудно, что преодолеть ее способны не все. Но некоторые продукты, вещества и привычки способствуют снижению зависимости. Первое. Коррекция. Корректирует устойчивость к инсулину она стабилизирует уровень сахара в крови, всего лишь четверть чайной ложки в день может сгладить инсулиновые всплески. Хром играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови, его задача предотвратить инсулиновые всплески права, провал, вызывающие непреодолимую тягу нашего организма. Естественные источники хрома это брокколи, картофель, зеленые бобы, злаки, ковядина, мясо птицы, бананы, яблоки, молочные продукты. 3. Белок за завтраком По мнению некоторых исследователей Ключ к правильной балансировке уровня сахара в крови к устранению тяги к сладкому это белок с каждым приемом пищи, особенно с утренней. Это будет полезная привычка для поддержания сахарного баланса. 4. Борьба с воспалением. Исследования показывают, что любой воспалительный процесс вызывает диспропорции сахара в крови. С воспалением неуспешно борются антиоксиданты, которые можно найти в жирной рыбе, в цельных зернах, орехах, ягодах, сладком перце, помидорах, свекле, имбире, чесноке и куркуме. Пятое. Сон. Недостаток сна приводит к дополнительной выработке гормона аппетита. Как следствие, организм настойчиво требует углеводов, в частности сладкого Шестое. Дыхание. Аппетит зависит не только от баланса гормонов. Глубокое дыхание известный способ преодоления стрессовых ситуаций. Механизм его воздействия в том, что длительные глубокие вдохи активируют блуждающий мир. Его активность не только выводит из стресса, но и переключает организм с накоплением на сжигание жиров. Эти советы позволят вам сохранить здоровье. Будьте здоровы! Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.